Сегодня у нас очень важный видеоролик о том, зачем нужен Тирлист, кто его создал, как им пользоваться и где его можно найти. Также немножечко затронем тему о рангах персонажей и зачем это нужно. Давайте разбираться с самого начала. Давайте разберемся, что такое Тирлист. Тирлист — это сводка персонажей, ранжированных по определенным критериям. То есть... У нас есть целая таблица персонажей, которая у нас имеет разделение между собой на определенные этапы, или же ранги персонажей. Всего их 6: Это D, это F, это C, это A, это S, и это SS ранг. Давайте немного разберемся, кто создал данный тюрлист. Тут на самом деле ничего Сложного нет. Создали его в первый раз разработчики. Ну а дальше начали уже его корректировать, изменять, виды изменять игроки глобальной и японской локализации. Зачем его вообще начали изменять? Или по какой причине начали персонажи меняться в своих рангах? Все просто. Во-первых, начали новые персонажи добавляться, поэтому уже старый террорист не был актуальным. Далее также у нас появляется новый контент, в котором определенные персонажи становятся хуже, а другие же наоборот лучше. И для того, чтобы показывать значимость этого персонажа, нужно учитывать весь контент, в котором он может себя показать. От этого зависит, где и какой ранг он будет иметь и находиться в данной сводке по персонажам. Давайте немножечко поговорим по поводу того, как формируется ранг персонажей. Ранг персонажей развивается разными способами. Начиная от полезности, заканчивая огромным количеством или же просто невероятно огромным количеством ролей, которые этот персонаж может в себе совмещать. Ну, допустим, у нас есть персонаж такой, как Мако. Она находится в S ранге, и она может себе позволить, благодаря ее умениям, а также ее слотам, быть саппортом, хиллером, дебафером, бафером и кем только она может не быть. Далее, у нас есть 6 категорий, как я уже сказал, или же 6 рангов персонажей, и давайте о них поговорим более подробно. Для начала, конечно же, хочется отметить, что тир-листы создаются индивидуально, и они не являются гарантом того, что данный персонаж относится именно к этой категории, а не к какой-то другой, и основывается только на личном предпочтении создателей и основного комьюнити, которая участвовала в помощи и реализации данного тир-листа. Что ж, ну давайте разбираться. Основные у нас это C, B, A, S категории. Остальные у нас являются побочными категориями, которые могут находиться в терлисте, а могут и не находиться вообще. Что ж, ну давайте комплексно расскажу про F и D категорию, которые являются побочной категорией, каждая из которых. И в эти категории Входят персонажи, которых вы никогда не используете и не сможете использовать до тех пор, пока у них не будет бафа какого-то определенного усиления или еще чего, или же у них не будет пробуждения или же полной переработки данного персонажа. Этих персонажей у нас много, как пример можно привести Абадона, который у нас на данный момент в глобальной версии не пробужденный. И давайте приступим к следующей категории, категории С. Она является уже категорией одной из главных, одной из главных из четырех. И она подразумевает в некоторых тир-листах то же самое, а в некоторых она подразумевает в себе следующее. Если у вас нет персонажей, которые у вас имеют выше тир, то вы можете в принципе использовать этого персонажа для замены его роли. Однако, не всегда вы сможете пройти квесты этим персонажем. Почему? Потому что данный персонаж, он также может не иметь э, пробуждения, также он может не иметь э, какого-то определенного бафа, который будет э, прям имбой-имбой, однако он будет лучше, чем ничего, как говорится. Далее, у нас категория Б. Если персонаж также у вас не имеется более высокого тира и не подходят о, другие персонажи на данную роль то в принципе вы можете использовать этих персонажей у себя как замену временную для прохождения для попыток прохождения какого-то контента далее у нас категория эй это уже далее очень неплохие персонажи. Почему? Потому что эти персонажи могут сами за себя уже постоять, они могут самореализовываться и не требуют огромного количества персонажей поддержки для реализации своих каких-то действий. Также у нас остальные категории, которые мы уже разобрали они требуют для себя наличия саппорта или же наличие определенного снаряжения, чтобы себя они могли чувствовать комфортно. Далее, категория S. Это одна из важных категорий, потому что эти персонажи являются метой игры, или же часто используемыми персонажами, необходимыми для прохождения большого количества тяжелого позднего контента в игре. Также они очень эффективны в их роли и могут заменить, в частности, множество других ролей. Также очень сложно заменить их на других персонажей более слабого тира. И давайте поговорим теперь о персонажах, которые вдруг попадают в побочную S ранг или же категорию. Это персонажи на данный момент... Бервик, который маг, Вокс и Тетис. Почему? Каждый из них мега-мега-мета персонажи. Почему? Э -э да, все просто. Эти персонажи являются лучшими в своих ролях. Вокс является лучшим в дамаге, лучшим в отхиле который совмещается с дамагом высоким. Также он считается лучшим в независимости от других персонажей, то есть он может и в соло проходить некоторые high levelные контенты, к примеру крест можно фармить двумя воксами и пройдете без проблем. Далее, ну на самом деле там есть некоторые ограничения, вам нужно определенное снаряжение, однако вы можете реализовать его, что он в месте со своей копией пойдет и пройдет его. Далее. У нас вот Тетис, к примеру, самый лучший таунт-танк, или же персонаж, который забирает весь урон с других персонажей и направляет его в свою сторону. Грубо говоря, обычный танк из ММО-РПГ. Далее у нас есть Бёрвик, который также совмещает в себе огромное количество умений, которые они будут усиливать его давайте просто на примере покажу что это значит. У него если будет true версия его снаряжения то вы на него получите следующее 30% ко всем статам своего персонажа, то есть Бервик получит 30% ко всем статам своим, далее плюс 30% дамага увеличения а также за счет того что у него true версия снижая 50% снижения делает резиста к огню у противника вы получаете огроменный плюс к урону я думаю объяснять это уже и не требуется я думаю вы и сами это в принципе где-нибудь довидели. видели что ж но ну вот такие вот у нас есть категории а теперь поговорим немножечко о ролях персонажей у нас их всего 8 это атакер defender supporter далее суп атака брейкер берсеркер и хиллер атакер естественно наносит огромное количество урона defender защищает саппорт он увеличивает уклонения кулдауны, арт гейдж в общем полезный персонаж суп атакер это персонажи которые э, помогают реализовывать других атакеров и сами являются неплохими персонажами атаки брейкеры это персонажи, которые имеют свою силу в брейк, то есть они сокрушают босса ломая его и позволяя вам наносить по боссу огроменный урон далее, хиллеры ну хиллеры тут и объяснять то в принципе это нечего, это персонажи которые отхиливают вашу команду а также увеличивают статы, ну и все остальное. Далее, хочется отметить, что в глобальной версии и в японской локализации очень разнятся некоторые тир-позиции. Так что это нормально. С выходом новых персонажей это все нормально. Также вы можете встретить в тир-листах понятие как a ранг в скобочках s ранг. Это значит, что они должны иметь их true версию снаряжения. Ну что ж, вот такое вот видео у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Макс. Вступайте в сервер Дискорда. Ссылка в описании. Пока.